Всем привет! Я доктор Евгений. Этот ролик про тестирование двух мышц спины. Это широчайшая мышца спины и ромбовидная мышца спины. Поехали, показываю. Мануальное мышечное тестирование широчайшей мышцы спины, оно делается как раз-таки на рычаге руки. Основные пункты следующие, то есть исходное положение тестирующего.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 Стабилизация, точка опоры и просим давить локтем за спину. Давим. Почувствовали сопротивление и начинаем активно делать движение. И еще раз. Стабилизация. Удерживаем. Давим за спину. Давим давим, давим, давим, давим, давим, давим, И тест показывает нам гипотонию. Покажу с этой стороны без комментариев. Давите за спину. Давим, давим, давим, давим, давим, давим, давим, давим. Отлично. И еще раз. За спину. дам дам дам дам дам дам Здесь мы получаем тонус. То есть, гипотония справа, норма тонус слева. Тонус слева. На Но тонус мы ее не проверяли. Проверим? Проверим. То есть, ингибиция глубокого слоя мышц. Держим. За спину даем.